Домик построенный, сданный, имеет двухуровневый подземный паркинг. Каждая квартира имеет балкон и, конечно же, прекрасную видовую характеристику. Это у нас квартирка 29 квадратных метров, идеальная однокомнатная квартира. И не забываем, что помимо кухни у нас здесь еще вот такой вот балкончик. Самое главное, все квартиры светлые. Перегородки можете ломать. Вот мне нравится вам, взяли, сломали, разобрали. Виды вот такие, вот оно, видите, видно даже море, то есть комплекс видовой. Привет, прекрасные телезрители, дорогие друзья! Мы находимся на Мацестик вашему вниманию ЖК Лука Море. Вот оно. Смотрим внимательно, дорогие мои. Смотрите, какой прикольный, прекрасный домик. Домик построенный, сданный, имеет двухуровневый подземный паркинг. Каждая квартира имеет балкон и, конечно же, прекрасную видовую характеристику либо в сторону моря, либо в сторону гор. У нас здесь своя большущая, замечательная огромная территория. И я сейчас вам покажу все, что у нас есть. Ну, все, конечно, я не успею показать. Физически времени хватит, но буду стараться. Если что, в доме уже живут люди-человеки, сделали ремонт. А здесь у нас статус квартира. Проходит даже ипотека. Ну и смотрится он симпатично. Смотрите, какой он симпатичный домик. Видите, уже висят блоки под кондиционеры. Во многих квартирах уже выполнен ремонт. Покажу вам, давайте-ка, дорогие друзья, территорию вокруг нашего ЖК. Смотрите, здесь она огромная, большая. Вот растут агавы. Пальмы он там вот завернулись. В общем, зелени полно. Здесь у нас лес, вот чисто поле. Можно тут вообще футбол поиграть. И, в общем, там у нас еще спортивная площадка. Давайте, предлагаю, зайти сейчас в дом. В дом, в подземный паркинг, если быть конкретнее. По всему периметру видеонаблюдения. Так, вот эта дверь открыта. Сейчас мы это узнаем. Ага, фигу два. Заходим мы, давайте-ка, в подземный паркинг, господа. Здесь можно купить машиноместо. Если вы вдруг думаете, такие, да слушай, тут что-то у нас проблемы с парковкой, да, в, в Сочи вот, ну, проблемы с парковкой. Купите вот здесь машиноместо и паркуйтесь, как белый человек. Как белый человек нормально паркуйтесь, не думайте ни о чем, как же вы будете парковаться. Просто взяли вот здесь и... Купили машины место. Стоит дешево, недорого. Кому интересно, пишите по номеру 8-918-880-0747. Следующая фишка данного комплекса. Помимо того, что двухуровневый подземный паркинг, у нас лифт еще спускается вот сюда. прям в подземный паркинг. Представляете, господа? То есть вы туда приехали, припарковались, взяли сумочки-баулы и пришли сюда. Минус второй этаж, потому что первый, минус первый, минус второй это у нас как раз таки паркинг. Лифты у нас отисы. Такс. Чтобы попасть на первый этаж, в зону первого этажа. А, Клеманы, говорю, отисы. Классные клемманы, закрывайся это уже, давай. Вот такие вот классные клеманы лифты, груза. Два лифта в подъезде, два подъезда, два лифта в каждом подъезде. Лифты у нас груза пассажирский и пассажирский. Качественные, тихие, смотрите, какие классные отисы. Отисы обиты на тот случай, отисы, говорю, клеманы, на тот случай, что мастера по ремонту, когда будут делать ремонт, Смотрите, что ты мне рассказываешь так кто тебя регулировал нафиг. Это первая, входная группа. Вот так у нас выглядит входная группа. Там у нас, видите, видеонаблюдение, естественно. Вот он у нас пассажирский выключен. Работает грузопассажирский, потому что вовсю идут ремонты. Пикс, выходим. Выходим и смотрим. Ну, в принципе, это вид уже с обратной стороны. Из паркинга вы посмотрели, с этой стороны вот так вот вы посмотрели. Вот видите, да, у нас подъезд один, там подъезд два. Там у нас детская площадка, игровые зоны. И, конечно же, по периметру имеются вот такие фонари. И от твой дом, фонарь шатал. Вот примерно такая вот картина. Имеются тротуары, видите, ливневочки есть. Смотрите, там альпийские горочки. Симпатично тут везде зелено. И, конечно же, наш домик лука море по какой цене здесь есть у меня предложение дорогие друзья у меня в данном доме есть предложение от 190 тысяч рублей за квадратный метр. Представляете, квартирник со своей, как говорится, мусоркой, подстанции, раз тпшка, 2 два ТП-шка, как, как говорится, да? И вот такой вот красотой сам комплекс. Оттуда я начинал наш обзор. Теперь пойдем, я, дорогие друзья, идти туда, там спортивная площадка, детская площадка, туда вдали, то есть есть еще и территория. Не знаю, пойти или нет, или сразу же в дом зайти. Так, так, так, так, дорогие друзья, не мог не удержаться, да, боняться. Снять детскую площадку детская площадка места для отдыха родителей непосредственно урночка и вот наш сам дом касательно который у нас и называется собственный персонный лук море блин такой долбанулся все молчу так там дальше у нас футбольное мини-мини поле футбольно баскетбольное здесь у нас видите детская вот такая импровизированная большая площадка на самом деле и вот там еще дополнительные лавочки и вот такие вот виды здесь мы вот находим все возле родничка. Там вот у нас бежит родничок. Можно сходить, родниковой воды даже набрать. То, кому хочется и кому это необходимо. Так, ну что, теперь, наверное, действительно настало время зайти в Лугоморье. Как звучит так, главное, Приступаю к тому, чтобы показать вам квартиры. Вон они, прорабы поприезжали приезжали. Читайте, дорогие мои, ставьте на паузу внимательно. Поставьте на паузу. Надо успеть уехать, надо успеть уехать ну что прекрасные мои вот мы и в подъезде жилого комплекса лукоморья поехали смотреть на стенах у нас вот такая вот декоративная штукатурка на полу керамогранит и вот такие вот неплохие двери что за двери давай смотрим ну в принципе неплохо так в принципе да и смотрится двери как двери самое главное качественные и неплохие давайте показываю все планировки жилого комплекса лука море смотрите вот такие вот квартирки, это у нас квартирка 29 квадратных метров, идеальная однокомнатная квартира, смотрите, там у нас санузел, здесь у нас прихожая, застройщик уже сделал вам перегородки, повесил там батареи какие-то, да, в общем, еще раз, коммуникации все центральные, смотрим внимательно, 29 квадратных метров, идеальная однокомнатная квартира, смотрите, комната полноценная. Далее, это у нас кухня. Вот такие квартиры у меня есть от 6 миллионов рублей. И не забываем, что помимо кухни у нас здесь еще вот такой вот балкончик. Вот такой вот балкончик, панорамное окно. Ну, я бы пакет сделал таким образом, чтобы открывались две створки. Вид в обратную сторону, смотрите. Ну, тоже, в принципе, неплохой такой вид. Хороший, симпатичный, видите, тут уже тоже живут люди. Вот здесь живут люди, и здесь будете жить вы. Так, что касается кондиционеров, видите, у нас здесь есть места для слива конденсата кондиционеров. И высокие потолки 3,10. Реально, на самом деле, как есть... Потолочки у нас здесь высокие. Еще раз посмотрели. Вот такие 29 квадратных метров от 6 миллионов рублей. Дорогие друзья, как ко кому? Поехали дальше смотреть. какому, кому? как ко кому? Только одному. Так, вот такая квартирка. Сейчас давайте-ка посмотрим ее. Ух е -мое. Вот ты заходишь в прихожая, да? Так, дальше пошел тут еще один шкаф. Это квартирка у нас 32 квадратных метра. 31,8. Здесь у нас получается... Так, вот своеобразная весьма такая планировочка, да? Ну, по сути дела, практически то же самое, только на пару квадратных метров больше. На балкон выходить смысла нет, потому что виды у нас точно такие же, разницы никакой. Следующая планировочка. Вот эта планировочка будет поинтереснее, конечно, чем предыдущая. Смотрим, да, вот тут большая прихожая. Реально прям большая-большая прихожая. И эта квартирка 36 квадратных метров от 8 миллионов рублей. Могу найти такие предложения ниже вариантами. Здесь у нас санузел. С санузла поворачиваемся на направо, большая кухня, нет стопы это не кухня, это спальня, а вот она наша кухня, да, вот она кухня, потому что вон она вытяжка, большое панорамное окно, ну и грех теперь отсюда не выйти и не посмотреть вид из балкона, потому что видончик будет хороший, смотрим внимательно. А, вон еще гостевые места, видите, разметка нанесена, чтобы кто-то мог парковаться. Нафига парковаться здесь, когда есть подземный паркинг? Да, мне так кажется. Так, смотрим еще раз, окидываем свои владения. Это вот там вот я ходил, бродил, начинал, вот та тп шечка. Виды вот такие, вон, вы видите, видно даже море, то есть комплекс видовой на самом-то деле. Видовой, в лес по грибы, пожалуйста, там трубка, все здесь имеется, разворачиваемся. Хорошая большая квартирка, но есть еще больше. Вдруг мало ли кому надо. Маленькие квартирки есть, это 28 квадратных метров. Большие квартирки есть, это большие двухкомнатные будут получаться. Так, следующий хитяра продаж, это вот такие 30,7 квадратных метров. Вот вы зашли, тут у вас шкаф, здесь вот у вас прихожая, типа там у вас санузел, там у вас кухня, тут у вас комната. Ну, в принципе, то же самое, только... Только... Ну что, тоже все само достаточно и весьма неплохо. Нравится, дорогие друзья, если нравится, welcome. Вот такие квартирки у меня есть, с 7,5 миллионов рублей. Кому, если интересно, могу организовать, помочь с продажей, покупкой данной квартиры. Следующие варианты, как правило, тебе планировочки здесь типовые. Вот такой вот вариант К многим из вас зайдет. Это для большой семьи 45,5 квадратных метров. Смотрите, окидываем взглядом слева направо. Это у вас коридорчик, вот так вот тут у вас шкафчик становится, здесь спальня, там спальня, там у нас кухня и санузел. Давайте со спальни начнем. Так, все, самое главное, все квартиры светлые. Перегородки можете ломать, вот мне нравится вам, взяли, сломали, разобрали перегородки, убрали, ради бога, если вам не нравится. Так, следующая квартирка, квартирка, говорю, комнаточка, комнаточка. Полноценная, двухкомнатная, малогабаритная, если хотите. Ну, нормально, более-менее планируемая квартирка. Естественно, все квартирки у нас с балкончиком. Вот такой вот вид, вот такой вот балкончик. Он те два окна, крайних, это наши. А вот то окно и балкон, это уже непосредственно однокомнатная квартира. Но вид хороший, закаты сумасшедшие, классный видовой комплекс, неплохой, самое главное, недорогой. Еще раз говорю, есть беспроцентная рассрочка, можно поговорить, насколько вам надо, дорогие друзья. Санузлы большие, полноценные, в принципе, тоже неплохие такие, бульми не получаются. Ой, емай, что-то я там зацепил своей ногой. Давайте двери закрывать. Вот такие вот варианты у нас, дорогие мои. Так, ну и здесь точно так же зеркальные, планировки идентичные. Вот то же самое повторяется, та же самая двушка, только там у нас, грубо говоря, кухня была направо, а здесь у нас кухня, видите, налево. Вот она, санузел кухня, опять комнатка, еще одна комнатка. Вот строители вам гипсокартон приготовили. Перегородки не нравится ломать их нахрен. Я вам, дорогие друзья, лично их сломаю, если вам, вас они не устраивают и хотите устроить перепланировку. Так, следующая офигенская квартира. Вот эта квартирка... Офи офигенская, смотрите, да, 39,2 квадратных метра, Ой, блин, ну, по сути дела, 40 квадратных метров, вот я захожу, давайте-ка еще раз, захожу, не жужжу, вот вы зашли, сразу же, санузел, кухня, комната, еще комната, <м chain language> вот такие есть комнатки, квартирки, на самом деле, блин, прикольные, да, вот полноценная двухкомнатная квартира получилась, да, из 39 квадратных метров Так, еще раз смотрим, это въезд, вот там у нас КПП охрана, шлагбаум никого лишнего, чтобы на территории не было, не мотался Там мусорка, вот она мусорка, это ТПшка, еще одна ТПшка, две ТПшки И в общем тут школы, садики, магазины, все есть на районе Еще раз смотрим, перегородки не нравятся, ломаем, выходим отсюда, оттуда мы пришли вот, так ты тык тык тык тык тык тык -ты -ты -ты -ты. поворачиваемся, тут у нас еще комнатка большая полноценная и кухня. Еще раз говорю, перегородки, если кого-то что-то не устраивает, пожалуйста, легко демонтируются. Делайте, как хотите. Но самая главная фишка, то, что здесь и море, и зелень, и природа. Цены у меня здесь э, от 180, до 200 тысяч рублей за квадратный метр. Чем выше этаж, тем дороже, само собой разумеется. Статус квартира, проходит ипотека. Сделки регистрируются в Росреестре по договору купли-продажи. Есть беспроцентная рассрочка. Статус квартира. Хорошие видовые характеристики, мы на Мацесте, дорогие мои. До моря идти 15-20 минут пешедралом неторопливо, и вы... Пожалуйста, в любой точке города Сочи. Максимально безопасный район, дорогие друзья. Классный он. В Сочи море, небо, солнце. Мой номер 8-918-880-0747. Если вам нужна информация по жилому комплексу Мацеста, Мацеста, говорю, Лукоморье, пишите, звоните, обращайтесь. Ну, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Увидимся, дорогие друзья. До скорой встречи. Пока.